После того, как мы закончили работу над нашим авансовым отчетом, нам необходимо отправить его на проверку в бухгалтерию. Для этого нам необходимо изменить статус документа. Статус документа можно изменить на вкладке «Аванс». Сейчас у нас статус «Черновик». Можем выбрать значение из выпадающего списка реквизита. Также статус можем изменить с помощью команды на командной панели называется кнопка «Изменить статус документа». Нам доступны следующие статусы. Статус «Черновик» означает, что подотчетное лицо еще не завершило подготовку авансового отчета, и бухгалтерия не встанет проверять документы со статусом «Черновик». После того, как вы закончили работу над документом, прикрепили к нему все файлы и документ полностью готов для его отправки в бухгалтерию, вам необходимо выбрать значение статуса «Проверка». Сотрудники бухгалтерии увидят ваш авансовый отчет со статусом «Проверка» и возьмут его в работу. После того, как сотрудники бухгалтерии проверят ваш авансовый отчет, если не обнаружили в нем никаких замечаний и ошибок, они изменят статус документа на значение «Подготовлен». То есть, если вы увидели, что у вашего документа изменился статус, значение «Подготовлен», вам необходимо распечатать авансовый отчет, подписать его и принести все оригиналы первичных документов в бухгалтерию. После того, как в бухгалтерии получены оригиналы документов, с печатью и подписью они а меняют статус документа на принят. Это означает, что все работы по документу завершены. Статус аннулирован используется, если документ был создан вами ошибочно и в дальнейшем не будет предоставляться на проверку в бухгалтерию. Меняем статус документа в проверку. Нажимаем на кнопку Записать. Теперь наш авансовый отчет станет доступен для сотрудников бухгалтерии.